Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня на примере удаления корня зуба и одномоментной имплантации мы рассмотрим пример использования остожемещающих материалов леопласт-аллогенного происхождения. Клиническая ситуация смоделированная на биологической модели. У пациента корень зуба Скорее всего, это был перелом. Требуется удалить этот зуб и установить одномоментный имплантат. Мы начинаем уд удаление. С острого отслаивания корня зуба, рассечение периодонтальной связки. После рассечения периодонтальных волокон, при помощи пизоэлектрического аппарата мы производим более глубокое ослаивание ткани в области корня удаляемого, Соблюдая принципы отравматичного удаления, удаляем корень. Выполняем керетаж лунки, тщательный. Проверяем луночку на предмет сохранности стенок костных. Начинаем препарирование переимплантного ложа. Первое сверло стиля традиционно препарируем ложе, задаем направление. Далее протокол сверлил мы соблюдаем в соответствии с выбранным нам диаметром и длиной имплантата. В нашем клиническом случае мы выбрали имплантат диаметром 4,2 длиной 10 мм. Соответственно, если стенки лунки целостны и нету костного дефекта, то мы соблюдаем протокол классический для установки агрессивных имплантатов. для лучшей стабильности имплантата в переимплантной зоне мы добавляем мосту замещающий материал фермуляпласт ранее смешанный с кровью и разведенный физиологическим раствором на этапе установки имплантата его введения в лунку для того чтобы замещающий материал ровно распределился между поверхностью имплантата и краями лунки. Завершаем установку имплантата. Если имплантат стабилен, вы можете сразу поставить формирователь десны или временный аббатмент, если предполагается немедленная нагрузка, и ушить в области формирователя десневой манжеты мягкие ткани, не перемещая их, для того, чтобы закрыть герметичную лунку. Таким образом тягиваются с одной ткань и формируется правильная десневая манжета в области имплантата.